Кажется, я нашел свою любимую игру, в которую я должен играть постоянно. Но вот этот змея, прям, кажется, как настоящая, знаешь, в этой игре, прям, вот. Где мои все, где мои чуваки? Кого стрелять? Зачем стрелять? Может, кто-то все Blood сделал, а я все пытаюсь здесь что-то потыкать. Что-то прикольное, слушай. Это что-то необычное так этот герой мне не подходит нужно брать другого героя здесь тоже как и в других играх это моба прикольно но прикольно сделано так турель турель турель турель подожди подожди дай, дай мне сосредоточиться как мой герой работает да умирают, конечно они здесь оу оу о, подожди что-то. а у меня ульта буковка Е, да, получается ульта это типа ульты. Да на квайк. но я не для этого пришел, я пришел чтобы посмотреть, а, кто-то сделал рампагу. Я даже ничего не понял. Ладно, первый блинком поехали дальше. <свист> <свист> я здесь ничего вообще не сделал, как бы, вообще. А и мне хотелось бы взять его, но почему-то он мне недоступен. Ну ладно, я возьму вот этого Виктора. <свист> да, мне нравится Виктор, у него есть большая пушка, а значит я с ним нагну. Ну нет танка, и хер с ним что делать у нас нет танка а кто здесь здесь тоже как в других играх мне она уже уже интересно ваша винтовка стреляет короткими очереднями шапнули это как у снайперов кардио школьная я наверное возьму его потому что мне он интереснее как бы qf qf будет готова через я же говорил, что я сделаю... убил, А, убил... А, Ух ты... Я здесь... А, пока я нагибаю. Мне нравится. Что за дичь вообще? А почему они не бегают, как... А, о, я думал, это наш. Почему они не бегают на скорости? А, было бы прикольно, если бы они еще бегали. Они идут как тараканы, я не знаю... Что это такое уже ну, дичь я нашел как всегда найду какую-нибудь дичь это онлайн-игра вроде бы называется паладинс где все враги я их не вижу посмотрим так ли тут весело как говорят Ну вроде бы мне весело знаешь что-то очень даже интересно Отлично, прыгает. Так, вот здесь я видел врага. Где-то сзади, сзади, сзади. А сколько я убийств а, сделал? Почему не пишется? Блин, ну слушаю, он крут. Здесь и лечит, короче, все есть здесь. А, вот, бегает он вот так вот. через Кнопочку. Получено достижение какое-то, я первый раз погиб, но похоже мне эта игра нравится, я, я все время первый раз прогиб, погиб, я знаю где есть враги, и здесь не надо много кнопок же победа, ну как всегда достижение, еще одно достижено, а сколько я киллов сделал скажите пожалуйста? 12 тысяч урона это много или как ну блин он больше мне нанес урона ну ладно ладно, я прощу его. я не каждый день задрочу эту игру что, что главное мне главное сделать что-нибудь интересное из этого ладно мне надо интересного сделать так танк танк а как выбрать танка а по моему танк Урон у нас есть, танк есть. О, отлично. Я, я нет фланга, отлично. <решит> Это похож на Тимберлейда, Тимбербэя или какого. Ну, в общем, персонажа очень схожи, похоже на Овервоч или что-то такое так генератор потока ракетный комплекс что взять ребят давайте будем изучать потому что вау вау все всем конец всем кирдык вам нажимать кнопку е вам говорят то что игра началась и приготовьтесь к смерти Куда бежать? Зачем бежать? Кто-то меня стрелял. А, как это произошло? Ау, оу, оу, оу, оу. Сколько я урона наношу, а? а, Я был похож на Арнольда Шварценеггера, но.. Я был похож на Арнольда Шварценеггера, но я как-то задумался об этом. Я даже думал, что я Шварценеггер. где-то в глубине души. Брат, это похоже на Маркера Шторма так меня подлечил кто-то они -то, смотри сколько <просток> <просток> <просток> <просток> <просток> несмотря на то что я здесь много умираю, я приношу столько контакта команде что для меня главное? мне главное повеселиться а, конечно пострелять а, торвальд меня уг... убил, какой-то торвальд это просто дичка какая-то, у меня еще пустые управления, посмотри какие так, ладно, куда мы идем? я хочу посмотреть ульту гео говорит, гео не меня ты, блядь лекс, лекс он не танк оказывается, я ошибся танк только один у нас получается на броню их нужно как-то открывать еще запрещать, в общем кто-то похож на мобу но можно пострелять от третьего лица кучу всего отсюда вырежу конечно я, я хотел сделать что-то прикольное, но получилось обзор что-то, что-то я интересного нашел в этой игре, посмотрел, и, так, ну, так, надо ну, да, открытие, открытие, открытие, вау, какие у меня пушки, слушая! 5-4, мне нравится этот отчет в этих играх, знаете. Ну, конечно, она не так уж популярна, как в А мне убили, слушай. Причем быстро, как никогда. А, ага, меня будут нагибать в этом бою, да? Я так понимаю. Что... Ну ладно, я не знал. Или подозревал об этом, но почему-то это сделал все равно. Ладно, будем заходить, обходить их, как-нибудь атаковать. Я не знаю. Как этих людей можно атаковать? Они просто, не знаю, людоеды, что ли. Они убивают меня постоянно. Где все про противники? А, ага, вот они. О, устранен. Так, ладно, я еще одного фрага сделал. Это хорошо? Фраг это хорошо или нет? Ау ульта перезарядилась на нем ульта есть эту игру чисто вот стримить потому что ну как бы она очень интересная в плане того что геймплей воу, воу, воу. я ворвался куда-то а, вы сейчас видели мое лицо или как да я сидел с открытой челюстью потому что не знал как, как они не мо могут меня не убить это же моба мне кажется это даже круто Поинтереснее Valorant а в плане того, что слишком Valorant а раскрутили ну, из-за схожести CSGO, но... Вау! Мой последний брак был или как? Я даже не понял, что это было. Ну 17 тысяч урона. Как... как вам такое? Не знаю, ну мне, конечно, перестреливают, тут вот, у нее тоже 48 тысяч урона, это много, наверное. Ну и у нее 30 тысяч урона. Ну как бы, я думаю, что я нормально отыграл. Так все же что, что? Что? Что у нас будет? Я даже не знаю, как всегда. 20 минут вот пишу, что-то. что из этого вырежу, что-то из этого останется, я не знаю. Выбрать чемпиона. Да? Я не я по хочу поиграть э, на урон. Э, он похож на.. Mortal Kombat, помните, такой Night Nolf такой. Na... Nightwolf, да, Nightwolf. Найт Night блин. Он больше похож на танка, но не знаю, как.. Здесь можно как-то открывать героев, но это с... нужно копить вот эти вот такие штучки. Эм... вот, Нужно.. Да. У меня дамага куча. То есть у меня хила, ребята, вы просто представляете, до 4,5 четыре тысячи процентов ХП. Uh, это немного, не мало, это вот реально танк, но не знаю. Э, что, что он убил всех одним ударом? Mm, no, конечно, мне далеко до такого. А, это ближак еще. Ближний бой, блин, ну он вообще... Ну вот, то, что ближний бой у него, это вообще э, ни о чемный. Я взял какого-то ни о чемного героя и вот пытаюсь как-то на нем отыграть. Ага, <звы> <звы> я еще убил кого-то. Давай, давай, давай, я прой пройду по ним по всем я кто? лекарь? я врач или кто? я не понимаю кто же вы такое? О, я не знаю доминация, доминируем, доминируем, доминируем у меня ближний бой, поэтому я должен первым идти в бой я забываю про эту дебильную кнопку О, я сделал серию убийств, это очень круто пока я не понимаю кто я, но я Действую как не знаю кто а больше всех дамагу наверно с В этой игре невозможно проиграть Если честно Серьезно, я проиграл один раз наверное, в этой игре и... Э, одно одиночное убийство Ну не знаю Плохо ли это хорошо, но ну, вот он тоже сделал одно э, одиночное убийство Плохо ли а хорошо, но... Так, я еще не играл за поддержку, да ребят? 200, а сколько у меня есть вообще? А, елки палки блин, я не посмотрел. А можно перепоменять? поменять? Я не посмотрел, и мы взяли вот два лекаря, я лекарь и, и еще одна девушка лекаря. У нас нет фланга и нет танка. Ну, в общем, как-то так, скорее всего, мы проиграем что это боты а, какие-то у нее имена от Рокус, Фурия, ну, слушай, я чувствую себя приносящим смерть я чувствую себя очень приносящим смерть я буду сейчас приносить смерть всем О, такие сплы магическая магическая девочка которая похожа на все что мне можно просто ни, ничего не ни самое наше я кого-то убил ура ура Здесь даже не намечают убил ли ты кого или нет, вот это вот фишка игры классно миндаль. А я их дамажу этим шариком или нет? Мне кажется, что я их нифига не этим шариком не бываю. какой да. А это типа ульта. Круто, слушай. Дай ульту, дай ульту, дай дай ульту, блин. Ну да, мне ульту. Ааа, здесь еще есть вот эти кнопки. Прикольно, слушаю. А в сзади убили. Меня сзади убили. 28-4, ребята. Если можете представить этот счет. Ну, вот, скорее всего, здесь половина бобов, Я не знаю. Я владыка всех душ. Да нет. Да, отдай мне свою душу. А, похоже, я отдал свою душу. Сейчас я наваляю тебе своих душ. Отдай мне свою душу. это... А, это это шаман из mortal kombat шансунг палки. О, он не разблокировались героя они сами разблокируются круто слушаем он дофига исцелил а я ни хера не исцелил ну ладно из меня так, так себе лекарь В общем, после того как я решил стать магом я взял большую базуку, которая есть в игре и пошел в бой, потому что магом я был херовым и как оказалось, что у меня всего 231 за игру исцеления. У них очень странно располагаются, что это, что это, я возьму, я возьму это, мне очень хочется у них очень странно немного расположено это расположено оружие но я так понимаю что это типа овервотч а... Я вроде вижу вижу вижу а мне сзади да долбанули я так и знал что мне сейчас взади да, долбанули так это защита щит у меня? у меня у меня есть щит так и где он очень тяжело пока я ориентируюсь, ориентируюсь по карте, я здесь ничего не знаю, и поэтому... О, круто, классная ульта здравствуй, здравствуй, да. Двуголовый дракон, непонятно, то ли заяц, то ли... То он не мушкетер, однако мушкетер. Да. Это что-то смешное, но и однако прикольно, Пер... прикольный персонаж, да, знаешь, вот мне то, что понравилось здесь, персонаж очень такие интересные, она посмотри на это, тут можно поприкалываться, да, как бы тем, что <м>... Ты посмотри, как он на тебя смотрит. So, <laughs> поехали, поехали, подскакали, подскакали, подскакали. Мы скачем, скачем, куда скачем, Вперед, скачем, конечно же. Ух, мне нравится. Я не, иногда не понимаю, кто здесь кто, но ну, вроде бы меня убили. А я убил, и меня убили, отлично. Это просто говорит о том, что мой скилл растет. Я взял дракона, и мой скилл растет. Но вот эта игра, вот она получше, чем, э, я не знаю, сейчас меня захейтят в Майнкрафтере, Майнкрафте, но она смешнее. Посмотри, что можно здесь делать. В плане того, что Майнкрафт серьезная играл в плане, э, там нужно строить всякое, да, увлекаешься там, и всякое такое, но вот это, вот это, ох, какой я домок наношу, слушаю. Здесь можно просто так накидывать, стоять, вот, э, и кто-то меня не знаю, сколько я человек убил, но это, кажется, много. Ну, так себе персонажик, я честно скажу. Просолаж просто супер, но он мне интересен тем, что прикольный. М -м -м. Да, у меня было три фрага, но это было давно, и я уже не помню.